Что за жизнь пришла такая, от рождения умираешь. В двадцать лет кому ты нужен, прежде глаз по непослушным. Раскачаешь неумело, чем порадовало тело. В тридцать пять к чему таланты, с в поле дуэлянты, и к молоденьким подругам не попасть уже жестоко написать вам новый только манит миллион, ведь и не тузовую горловую. 70. кому ты нужен, приготовь прощайный хуже. Что опять тебя достало после смерти все сначала?